Про Егора, цареву опору, сына Федота стрельца, удалого молодца. Может, правда, может, нет, скрыт во времени секрет, но со сказа про Федота уж минул 30 лет. В тот далекий год победил Федот, и народ гулял, горе не знал, Кто землю пахал, кто саблей махал, а кто похитрей за моря упархал. Царю в пьедестал выборным стал, и по воле народа раз в четыре года новый царь на троне. Да все в той же короне. Подле трона на лавках Яга в бородавках, Горыныч змей, леший до да кощей сидят, горланят, зовутся парламент. умовый генерал тот кокетничать не стал. Занял позицию министра юстиции. И только нянька-старуха, Костыль ей в ухо, На царя давить мешает править. Поднимает темы безо всякой системы, Чит свои амбиции, короче, в оппозиции. А Федот-стрелец, удалой молодец, Взял да и выкинул номер. Ни с того ни с сего помер. Вроде и не болел, однако же окалел. И осталось... После Федота копеек 30 что-то, Семь курей, два гуся, Вдова Маруся, мушкет, топор, да сын Ягор. И вот на Егора была вся царева опора, Как ранее на Федота, что поделать, такая работа. Был Егор стрелец, удалой молодец, Одним словом добрый малый, как Федот, его отец. Ну да, как тут не крути, надо форму соблюсти, с экспозицией закончить и к завязке перейти. 30 лет, ни много, ни мало, однако царева власть захромала. Поползли служки про всякие страсти, короче, наметился кризис власти. И вот царь собирает парламент, призывает блюсти регламент. Ну-ка, кончили галдёж и расселись кто где хочет. Вы ядрёный ваш парламент, а цирк ваш. Я как еду не свищу, а на еду не спущу. Распущу к ядрению фени, гадом буду, распущу. Ты, яга, внимай сюды. Что подобоча руды? Что осталось от бюджета после натиску гварды Как торгуется юань? Докладай по форме дрянь, ты же в бюджетном комитете, можно с места только встань. Яга. А чего чуть что яга? Я в ответе за блага. Из благов остались шпроты и баранья нога. Только тут увольте пас. Энти снеди не про нас, потому как это пища стратегический запас. И моей тут нет вины. В том вина пустой казны и ее несоразмерность безразмерностью страны. Про других каких вещей лучше ведает Кощей. Он у нас сидит на фондах, он аж высох до мощей. А захочешь распущать, так распущать, чего стращать? Я могу и распуститься, нечего зенками вращать. Царь, ясно, фондов, значит, нет. Оборонный комитет. Ты, Горыныч, возглавляешь? Ну, давай, держи ответ. Горыныч, да легко сказать, держи. Ведь солдаты не ежи. Очень сложно с гольным задом отвечать за рубежи. Неприятель, он как волк. Только дай зубами щелк, а у нас стрельцов едва ли наберется цельный пол. Так, насмешка, а не рать. Тут не то, что воевать, тут бы, как вояки-энди, не решили бунтовать. Ну, а если будет бунт, то тогда и встаем во фронт, и часа через четыре навсегда ложимся в грунт. Царь, ты, горы, и чем-то брось. В прошлом годе обошлось, так и кивентом обойдется мы же не Африка, небось. Что народ... А одет, вспышек недели из нет. Кто у нас тут возглавляет? Социальный комитет. Леша. Нам намеченную нить удается сохранить. Как-никак бряхать умеем, это ж не трава пели. На прослушке все дворы, только энто до Неравен не район час могут черти взяться из-за Царь. Значит, надо вашу мать эффективнее развлекать. Надо с массами работать, а не лавки протирать. Да, задачи непросты, но у вас же есть шуты, янки какие, скоморохи, говорящие коты. Мы ж на них еще с весны заложили полказны. Но ну, акуль в них толку нет, так на кое не нужны? Леший, для успешности шута в шутках требна острота, а у нас сейчас в отчизде ситуация не та. Тут один из тех кривляк пошутил, мол, царь-дурак, и топеречись с семью едет обживать барак. Царь обращается к генералу. Ин ты ж как ядрена мать мельпарденти трактовать. Мы же не Бостон, чтоб царей-то дураками обзывать. Ты у нас блюдишь закон, так гляди из всех окон. Ин ты ж знак либерализма, а не херес у флакон. Царь не может быть дурак. Это форменный бардак. Может в чем-то ошибаться. Иногда бывает так. Не допонял, не изрек. Царь он тоже человек, у него четыре года, много восемь, но не век. А сажать не торопись, побеседуй, осмотрись. Шутки дело неплохое, юмор то брать от жизни. Генерал, ну так это как его? Я так это ничего. Вразумляем помаленьку, бдим как можем статус-кво. Только энти-дураки жрать берут с одной руки, а в другую руку гадють, вот и шлем их в соловки. Нянька, мне на вас, как поглядать, Стыдно так, что дубу дать. Не правительство, а ясли, если хуже не сказать. Люди правду говорят, не парламент, детский сад. Три фольклорных элемента и шестиголовый гад. Вам бы только глотки рвать, Да гроши в портки совать. А что, родина нещает, вам на это наплевать. Царь, ненька, ты мне это брось. Не иди в структуре в Тут глобальные реформы, они а не лосось. Тут светлейшие умы, а не полкило хурмы. Не влезай, покуда хочешь избежать судьбе тюрьмы. Нянька. Ты, моей не пужай, и тюрьмой не угрожай. Ты же сам не сегодня-завтра двинешься, не заможай. У тебя ж грехов, милок, жуть сказать под потолок, Кто наметней пенсионный фонд, тихую уволок. Ты же, ежели разобрать, враг народа твою мать. Ты же ошибка роковая, ежели хуже не сказать. Царь, ну-ка ведьма рот закрой. Ты же не видишь дна порой. Ты же с собой представляешь натуральный геморрой. Занимайся тем, что можешь и заканчивать, голдёж. Мне и без тебя хватает этих негативных рож. Отойди, в сторонки встань. В общем, ясно, дело дрянь. Никаких не видно плюсов, как на минусы не глянь. Нужно браться за труды, раз туды его туды, а иначе недалече до какой-нибудь беды. Что, Кощей, сидишь как сыч? Может, им то кинем клич? Попытаемся из народу хоть чего-нибудь состричь? Ты придумай что-нибудь, сборы пошлины несут, может, какую лотарею лотерею, а какой-нибудь. Кощей, кинуть клич в народ могем, но навряд ли что возьмем, потому как все, что можно, мы уже собрали в нем. Я, конечно, хоть злодей В смысле обобрать людей Но по нынешнему курсу, извини, нема идей Царь, ясно, понял, глухо Сядь и хорош косми трещать Смажь коленки вазелином, будет ужасно пущать Без тебя в суставах дрожь и в мозгу как будто ешь Помогло бы разве чудо, только где его возьмешь? Ега, я в мозгах твоему ежу Вероятно, поможу. Я тогда вечер забыла, а топереча скажу. Как-то ночью по весне я видала в странном сне Расчудеснейшее чудо, что могло помочь казне. Все вокруг белым бело, дуб растет, а в нем дубло. Но дубло-то не простое, а волшебное жерло. Ежели стукнуть восемь раз из дубла сочить газ, что горит почище угли, Сколько хошкубов кубов за час. Если б энту благодать смог бы кто-нибудь достать, мы бы в раз могли ресурсом небывалым обладать. Царь, а на кой нам этот газ? Что в нем толку-то для нас? Он корынч извергает, только копоть полос. Ега, ты не сравнивай объем. Сколько в дубе, сколько вьем. Мы с тем дубом всю Европу обогреть на раз смогли. Заключаем договор на трубу через забор. И сидим, стучим по добу до каких угодно пор. Царь, дело говоришь, яга. Ведь валюта дорога. А за газ мы брать валютой будем с подлого врага. Ты что замер, ваша честь? Что молчишь, идеи есть? Как добыть нам эту штуку, чтобы в концы с концами свесть? Ты ж на службе у царя, почитай, не с октября. Ты ж в структурах долгожитель, фигурально говоря. Так давай уже колись, как в стране дела велись. Ведь ресурсы не хотят, а чай откуда-то брались. Генерал, как решалось, как моглось. Так уж что-то повелось. Опираясь на поддержку, полагались на авось. если был тяжелый год, выручал всегда Федот. Тут что-нибудь достанет, там что-нибудь припрет. То оленей, то ковров, спичек соли, угля дров. Он вообще-то по снабжению был засрань, будь здоров. Он туда его едеть мог такое раздобыть, Что вообще на белом свете, но ну, никак не может быть. Но теперь, топерече Федот, свет уже снабжает тот. Третий год, как нет Федота, был довышел Йошкин год. Правда есть, не буду врать, вариантик, так сказать. У него сынок остался, весь в отца, не дать не взять. Звать его Егор Стрелец, ежели он такой же спец, Прикажи его доставить аккуратно во дворец, Мы возьмем того мальца, а задачим слегонца, И, возможно, что избегнем негативного конца. Царь, это дело, генерал! Я всегда подозревал, что не зря все эти годы ты портки тут продирал. Эй, охрана, хватит спать! Царь, сидит, а не лежать. Привезти сюда Егора, распустились вашу мать. Егор, ты велел меня привести. Вот он я, какая весть. Здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. Царь, ну, здорово, брат Егор, проходи, сымай, убор. Тут у нас к тебе, солдатик, есть серьезный разговор. Но сначала дай ответ, как здоровья гриппу нет, ежели есть, на день повязку, чтобы не заразить совет. <свят> Егор, так из нас заразу ведь выбивает мигом плеть, нам устав не позволяет всякой гадостью болеть. Так что ты не мандражи, ежели есть чего, скажи, а повязку, ежели хочешь, вон, к забору привяжи. Царь, <къем> я гляжу, ты, брат Егор, на язык весьма остер. Ну да ладно, но смотри-ка, чтобы не вышел перебор. Я ж хотя не слишком строк, все ж читаю между строк. И фигурно выражаясь, ты, брат, помни про строк. Ведь не каждый афоризм пробуждает гуманизм. А иные афоризмы тянуты на терроризм. Ну а тут, брат, извиняй. На себя тогда пеняй, потому как это будет отдаленная, очень крайне. Так что бережнее, скромнее, так сказать, слегка нижней И оставим эту тему, дело, в общем-то, не в ней. Тут у нас возник вопрос. Вот смотри, зима, мороз. Надо же как-то согреваться, все же Россия, не Лаос. Исходя из всех идей, разработок и затей, есть у нас одна затея, как зимой согреть людей. Я гляжу, что ты не глуп, Раздобудь нам чудо дуб, Что точит горючим газом Каждый день за кубом куб. Если ты, мил друг Егор, В этом деле будешь скор, Я, пожалуй, позабуду наш с тобою разговор. Ну, а вздумаешь сбежать, И не с тем, чтобы напужать, Науч учти, что кол обструган. В общем, есть на что сажать. Воротился Егор домой, Мрачнее ночи самой, сел к окну, глядит на луну, Ноздри надувая, в общем, переживает. Маруся, что не весел ты, сынок, Али кто обидеть смог, али, может, простудился, али иначе за ним мог. Ежели боли головы, уж готов отвар травы, Ежели скрип какой в суставах, он уж мази готовы. Ежели кашель невзначай, так заварим иван-чай, иван он первым делом на такой идет случай. Егор, ты, мать, брось, не светись. Организм здоров, кажись. Никакие антихвори в нем пока не завелись. У меня душа болит от того печальный вид. Но поможет мне теперь разве только цианид. В общем, вкратце говоря, был я у царя. И теперь мне жить осталось до 7 ноября. Повелел он мне достать, Ентот, как его назвать, чудо-дуб, Что может вечно газ горючий испускать. Для того в нем есть дупло. нончи первое число. Не сыщу, посадят на кол. Время, так сказать, пошло. Маруся, не печалься, мой сынок. Человек не одинок. До тех пор, покуда верит, Будет день, поможет Бог. Так что ты не унывай. И ложись уже давай. Утро ночи мудренее. Баю-баю, баю-баю. Егор засыпает, Маруся тихо хлопает в ладоши. Появляются два дюжих молодца. Маруся, здравствуй, Тит, и здравствуй, Фрол! Рада вам, поклон вам в пол. Сколь мы с вами не видались, пятый год парень пошел. У меня к вам просьба есть, или сможете принести чудо-дух с горючим газом, то окажете мне честь. Молодцы! Хоть пал света обойдем, Ежели есть такой, найдем. И к утру стоять он будет В палисаднике твоем. На утро Проснулся Егор, Наточил топор, Решил сперва нарубить дрова. А как вышел на двор, Так и сел Егор. Стоит банный сруб, Возле сруба дуб, В дубе дупло, И вонь на все село. Глазам Егор не поверил, Зажег спичку, проверил. Шибанула, что с царева дворца три балкона сдула. Началась паника, давка, на Егора тут же удавку, В рожу дали, руки-ноги связали, Думал уже конец, а нет. Тащить во дворец. Царь, ты чего ядрена на мышь, Мать твою с утра творишь? Ты ж засрынь, так, к обеду всю империю спалишь. Я ж за этот западжок посажу тебе в острог, Чтоб ты царские ресурсы наберет, дурак берег Ты ж спалил в секунду, гад, почитай, что цельный клад Тыщу с лишним кубометров по 4,50 А теперь ты свой доход Разложи честь ми на год И раз в месяц, будь любезен, половинку в оборот Егор, ты вообще в своем уму? Я ей бог не пойму Ты просил, я расстарался Нет, не нравится ему Может, дуб не так стоит? Алигас не тот валит. Я пока между нами на башку не инвалид. Ты скажи, коль что не так. Я пойму, чай не дурак. Хочешь срублю его под корень. Нет, что, дело впустя. ты что, ядрен батон, извини меня за тон. Тут тебе я гор парламент, а не воровской притон. Ты, дружок, блюди края. Тут пока мест, главный я. И меня, малек, смущает диспозиция твоя. Я же могу тебе топить за железную-то дверь. Ты свой буйный темперамент хоть маленько поумей и послушай наперед. Я ж ее за народ. Это дом не для забавы, он для общества растет. Как же людям будет жить? Чем людям дома топить? Ежели ты растение, это хочешь под корень обрубить. Напряги свого ума. Угля нету дров нема. А у нас тут не экватор, почитай, весь год зима. Так что ты, Егор, давай, это чудо поливай. Обходи его дозором, от врагов оберегай. Если этот дуб, дружок, Будет в год хоть вершок подрастать, То я, пожалуй, искощу тебе должок. Это все. Вопросов нет? Ну тогда гудбай, привет. Пшел отсюда. У меня тут через час большой банкет. Егор ушел, как собака зол. На другой день царь собирает парламент, Призывает блюсти регламент. Ну-ка, все закрыли рты, взяли перья и листы. На повестке три вопроса, чрезвычайно остроты. Вам известно всем, что срок на строительство дорог за Воловьем перевалом уж полгода, как истек. Вот заверенный контракт, акт приемки, сдачи акт. А по факту нету тракту, как понять мне этот факт? Ега, это правда, государь. Хашвари меня хашжарь, очень жаркий вышел август и заснеженный январь. В сентябре поперлопух, пух, в мае тополиный пух, да к тому же в янтом году очень много было мух. То жара и все в пыли, то потом дожди пошли, то потом по бездорожью мы доехать не смогли. То рассад, то гололед, то черемуха цветет, а прогноз гидровицентру слушать бесполезно, он врет. Что поделаешь, климат, он под люка виноват. Он, по мнению экспертов, почитай, первейший гад. Царь, да, погода — это враг. Не поймешь ее никак. Нет стабильности в погоде, не погода, а бордать. Надо ей что-то предпринять. Может какой указ издать, чтобы это безобразие хаш, немного обуздать. Напряги башку свою и давай к седьмому дню предоставь соображение в канцелярию мою. К оборонке перейдем. В управлении твоем, есть, Горыныч, несомненный, ент, как его? Подъем? Только тут такой вопрос. Лошадям нужен набес потому как в ентом годе был хреновый синокос Мы купили тех овцов у поляков сто вазов, а лошадки их видали, ежели верить, ноль разов. И они по худобе не способны, видишь, к борьбе. Ты ответь, кому мне верить лошадям, или а литобе? Горынович, извини меня за Гарь. Дело вот в чем, государь. Лошадь, ежели разобраться, хоть и Божия, но тварь. Ей же сколько не положь, все сожрет на ложь. И ее подлечие ржание, форменная ложь. Ей же выгоднее лежать и болезни изображать, чем атаки вражей силы на державу отражать. Чтобы в будущем пресечь энту их прямую речь, предлагаю раз в неделю по субботам, скажем, сечь. Но на будущий сезон, я считаю, есть резон взять овцов в два раза больше. У тебя большой газон. Царь, ты составь мне госзаказ. Мы обсудим промеж нас. Когда не будет возражений, я тогда и указ. Но учитывай ослов. А Индюков, свиней, волов. В общем, мысли как-то шире. У тебя ведь шесть голов. Только помни, брат, одно. Свету нет, пока темно. И заканчивая в шесть глоток жрать казенное вино. Все, давай, кокошку сядь и хорош поры пускать. Тут с перегару нечем в сущности дышать. Значит так. Идем вперед. Что тут было, ищем. Вот. Годом чистой русской речи был объявлен этот год. Я еще не очень вник, как успехи, что язык. Чай не шибко изменился, я уже к нему привык. Леший. С языком, отец, беда. Мы оттуда, он туда. Не желает очищаться, это подлая среда. Сколь не чистим мы его, не выходит ничего. Может, мы его, заразу так сказать, к чертям того. Цель. И не понял, это как? Мы же не рыба и не рак. Как-никак общаться, надо выражаться кое-ка. Если мы его в расход, это что ж произойдет? Это ж будет всенародно узаконенный бойкот. Леший. Так ведь в этом смысл весь. Тихо там и тихо здесь. Мы ж в зачатке убиваем, почитай любую спесь. Если нету языка, утопи тогда века. Ведь лояльность в этом разе будет крайне высока. Коли ты согласие дашь, мы под корень антублаж, но оставим для разминки только гим и отче наш. Потому как этих слов я касаться не готов, мне анафемы не надо и не надо кандалов. Царь, перспектива не дурна, молчаливая страна. В этом даже перспектива идентичности видна. Только ты пока погодь. Энтер не дрова колоть, надо тщательно обдумать, как обрезать эту плоть. А пока пущай голдят, только пусть в домах сидят. Ты в окошко им показывай. То, чего они хотят. Обстановки не сгущай, но и глазу не спущай. И по три-четыре слова раз в неделю почищай. Если нет ни у кого что добавить, то того. А! -а, -а! Кощей хотел чего-то. Что ж, послушаем его. Кощей. В свете новых перспектив у меня возник мотив в смысле новых предложений, то бишь инициатив. С Божьей помощью у нас есть теперь горючий газ. Нужно им распоряжаться эффективно. Это раз. Ежели вдруг пойдет молва, что народные средства не доходят до народу, будет кипиш. Это два. Государь, теперь смотри. Мышь в народе, мышь внутри. Что нам стоит всенародный сделать в фонде МТ 3 Царь, ты особо не хитрий Ты по делу говори. Мы с твоих не понимаем, а этих самых раз, два, три. Кощей. А по делу будет так. Мы ем газу на пятак. Ты такие кладем в копилку, а копилку на чердак. Если эти дураки спросят нас про битаки, мы найдем, что им ответить. Ведь у нас же есть штыки. Цель. Интересный вариант. Лишь бессмертный аталант. Мам, возьми в шкафу медальку и прицепи ее на банк. Ты же придумал твою мать, как народу продавать всенародное богатство. Можешь даже орден взять. <плес> Нянька. ах, да ты зарады, подлецы! Вы ж с народу, как с овцы, Уж последние состригли, Но да будут вам концы. Я бумаги-то стащу, Смастерю себе, прощу, И вот этим документом прямо в массе запущу. Царь, ненька, ты в уме едва ли? Допущай, чего мне жаль? Ты ж структурно бессистемна, Что с тебя взять, одна мораль? Мастери себе, прощи, Запущай и полощи, Только я тебя умоляю, в ухо мне не верещи от всех твоих прощей толку, как от кислых щей. Люди ж, глядя на кощей, увидят, он лещат тащей. Он же только воду пьет и страдает за народ. По нему же сразу видно натуральный патриот. А в тебе, душа моя, непонятно где края, ведь тебе же не обхватишь, бессистемная моя. Так что ты не голоси и башкою не тряси, а поди-ка лучше квасу из подвала принеси. Генерал, если можно так сказать, я хотел бы слово взять, и услышанное мною воедино увязать. Так как я закон блюду, То предчувствую беду. Дуб, что нас снабжает газом, Не в твоем растет саду. Есть формально договор. Газ уходит за бугор. Но по факту дуб Ягоров И владеет им Ягор. Тут опасность, государь. Не равен тварь. Сам начнет стучать по дубу, Разбери тогда кто царь. Каб не вышло тут чего. Ведь ресурс-то того, у него на огороде, я б куды сослал его. Царь, дело молвишь, генерал, это я не просчитал. А теперь его не тронут, будет форменный скандал. Он добыл горючий газ, почитай, державу спас. Он в большом авторитете посереть народных масс. И теперь ядрёно вождь с ним, считайся, хошь, не хошь. Хрена с два его посадишь, черта лысого сошлёшь. Ега. Не кручись, государь, Хашвари меня, хошжарь. Есть одно на свете чудо, я о нем слыхала встать. Это чудо-золотник, с виду, как простой родник. истощает черно-злато сто пудов едиными. Он сокрыт среди вечных льдин, я, до досидин, сколь слыхала изыскавших, не вернулся ни один. Пусть его Егор-стрелец нам доставит во дворец, ставлю зуб, что не вернется, и найдет себе конец. царь. План хорош не дать не взять. Эй, охран, хватит спать! Привезти сюда, Егора! Распустились, вашу мать! Егор, ты велел меня привезть? Вот он я, какая весть! Здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. Царь. Ну, здорово, брат Егор! Что надулся, как бабер. Я тут вспомнил на досуге наш вчерашний разговор и подумал, вот что, брат, я правитель, ты солдат. Мы ж с тобой в одной упряжке, мы же один электорат. Нам же тут-то вместе жить. Так давай уже дружить. Нам по службе нужно дружбой, братья с дёжа дорожи. Я бы хотел тебя обнять, только ты изволь сказать, у тебя часотки нету, как бы мне не перенять. Егор, я тебе не враг, не друг. Ты из знать, я из слуг. Извини, но обниматься мне с тобою не досуг. Если у тебя прилив, али нежности позыв, обними он генерала, он не будет супротив. Ну а Коль любовный шквал, это все, зачем ты звал? Я тогда пойду, пожалуй, у меня дело в завал. Царь. Значит, нос опять дерешь. Нарываешься. Ну что ж. Я настаивать не буду, черт с тобой, не хошь как хошь. Слушай, царский мой указ, снаряжайся сей же час И добудь нам стопудовый черно-золото запас. Скрыть запас тот в роднике, что в далеком леднике Не добудешь за неделю, знай, веревка на крюке. Воротился домой Егор, башку в кулаки упер, мрачнее тучи сидит и только зубами скрипит. Обиды его гложет, а сделать ничего не может. Маруся, что, сынок мой дорогой, приключился с тобой? Аль ударился коленкой, аль ушибся головой. Ты не бычься, как морал, ты скажи, чем захворал, Может, переохладился, али лишний вес набрал. У меня есть чудный гриб, лечит он любой ушиб, И полип в носу излечит, ежели есть носу полип. Не дай бог в кишках застой, пей осиновый настой, Ведь осина первым делом на борьбу идет с голистой. Егор, полна мама, я здоров. А не весело суров От того, что темперамент вечно наломают дров. Был я нонче у царя и не обнял упыря, а теперь уже жалею, откровенно говоря. Нужно было пылу неть, предложение принять и обняв его злодей, придушить ядрена мать. А теперь ищи.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 Появляются два дюжих молодца. Маруся, Здравствуй, Тит и здравствуй, фрол. Рада вам, поклон вам в пол. Где-то есть на белом свете вечный ледяной подол. Коль найдете тот ледник, то добудьте мне родник, Что плюет червона злато сто пудов едиными. Молодцы. Хоть пол света обойдем, ежели есть такой, найдем. И к утру родник тот будет в полисаднике твоем. На утро проснулся Егор, глаза кулаками протер. Решил поглядеть в окно. глядеть на дворе черно. Глазам не поверил Егор, в чем был, побежал на двор. А там непонятное что-то. Да куда видать болото, и вокруг паника, давка на Егора тут же удавку, В рожу дали, руки-ноги связали, Думал уже конец, а мне тащить во дворец. Царь, это что, ядре на извиняюсь за дебош. Ты ж к всю державу ты гадостью зальешь. Я ж за этот запотоп загоню тебе в огром. Я ж за это наводнение порублю тебе в укроп. Егор, что за смысл в твоих речах? Ты совсем умом зачем? Али от счастья приключилось потемнение в очах? Овладей своим нудром и кончай орать дуром. Ты просил червону злато, вон иди, черпай ведром. А не хочешь, я же в вмиг, этот пакостный родник, Залеплю дерьмом собачьим и снесу его в ледник. Царь, ты мне это прекращай. Ты меня-то не стращай, ты вообще поаккуратнее, Ты особо не сгущай. Ты же засранец, так сказать. если точно подсчитать, аккуратно пал бюджета, Вылил злато твою мать. У тебя теперь доход 7 рублей примерно в год. Хошь не хошь, а половинку будь любезен в оборот. А родник не укращай, источай ты пущай. Обходи его дозором, от ненастья защищай. Ежели этот родничок, хоть один золотничок, В год прибавит, я, пожалуй, из тебе троечок. Коль вопросов больше нет, то тогда давай, привет, Пшел отсюда, у меня тут без тебя, кардебалет. Егор ушел. Хуже волка зло. На другой день царь Собирает парламент, Призывает блюсти регламент. Царь, ну-ка кончили галдеть, Пафос снять, очки надеть. Нончи будем с умным видом За отечество родить. климат, давай ега. Что дожди, ветра, снега? Изложи соображение, как искоренять врага. Его досточтимый государь, хашвари меня хашжари, есть один проект закона, как поправить календарь. Мысль проста: берем апрель, в нем почти что пять недель, и назвав его декабрь, попадаем прямо в цель. Март случится в ноябре, май скотина в январе, и так далее по списку. Сам смотри в календаре, царь. Ты в своих речах, яга, ведь хоть мал с берега. В январе ж косить придется, в феврале сбивать в стага. Так что твой проект фигов, в феврале же тьма снегов. Мы ж под этими снегами не отыщем тех стагов. <свят> яга, государь не горячись, век живи и век учись. Мышь ж под энто безобразие спишем, что не получись. Сам судим, в июне снег, в декабре разливый рек. Виноват выходит климата, никак не человек. Мы старались как могли, но проклятые рубли, так сказать, причистки снега, затерялись в пыли. <свят> Царь, если так выходит, что ж, спору нет, проект хорош, в феврале же столько пыли в ней навряд ли что найдешь. И опять же, в декабре будет лето на дворе, значит и расчистка снега не нужна в такой жаре. Я считаю, вашу мать, смысла нет голосовать? Значит, что? Единогласно. Нянька, сдай указ печать. печать. Оборонка, что у вас? Как дела? Готов заказ. Что закупим у поляков, так сказать, на эндотрас. Горыныч. Ваше бродие, государь. Извини меня за гарь. Извини меня за копоть и за фон. жога тварь. На теперешний момент мной составлен документ по закупке инструмента в оборонный элемент Значит, нам нужен овес, я его сюда занес И еще нужны березы, есть потребность до берез Так как в нынешнем году, если будет все в ладу Я уже проект закончу и к постройке перейду Царь, у меня один вопрос Что у нас тут нет берез? Отчего у оборонки на березы нонче спрос? Ты же строишь арсенал? ну давай возьмем металл. Мне металл куда нужнее, у меня течет подвал. Если нет других идей, допиши еще гвоздей для сезонного ремонта и этих каких-то младей. И еще включи цемент в оборонный элемент, потому как мне фундамент укрепить пришел момент. Городич, раз у нас открытый счет, я тогда включу в расчет... Скобяных каких изделий и чего нибудь еще. Скажем, воску для свечей и шамотных кирпичей. Потому как в арсенале по проекту семь печей. Дальше. Медных семь котлов. Дрожжи, сахар, сусло, дров и спиральный уловитель для чувствительных паров. Царь. Медь, понятно, дорога. Ей мы будем бить врага. А спиральный уловитель я не понял нафига. <свят> Горыныч, государь, секи момент. Сей спиральный элемент в оборонном элементе самый главный инструмент. <свят> мы ж, когда берем на жар стратегический отвар, первым делом уловляем от него идущий пар. Ну а дальше, остудив мы его в бодье разлив Ставим на вооружение вражей силе супротив. Царь, ладно, ежели сей заказ всех устраивает нас, значит что, единогласно, нянька, сдай его в приказ. Едем дальше Что язык? Не пришел ему кердык. Как идет процесс зачистки, есть хотя бы какой-то сдвиг? Леший. Государь-вожак, отец, обнаглел язык в конец. Сколь не чисть его заразу, он противится, подлец. Я так думаю сперва. Чтобы усечь его права, нужно ввести ограничения на заморские слова. Вот по списку. Терроризм, экстремизм, либерализм, в общем, все, что в написании, завершается наизм. Коль поддержку мы найдем, то в решении своем чистоту языковую вроде как бы соблюдем. Цель. Я согласен. Этот изм в сущности сплошной садизм. Для словесности, пожалуй, он страшнее, чем мандализм. Но, однако, без него тоже будет не того, и возникнут разногласия, так сказать, скорее всего. Если мы его етить, в разрешим укоротить, как нам с внутренним туризмом и с патриотизмом быть? Лешень, чтобы красок не сгущать, предлагаю замещать и к истокам постепенно, вроде как бы, возвращать. Тут работа не на год. Тут ее не в проворот, потому как в ентом деле обнаглел в конец народ. Царь. Что ж, проект Ядрюна-Вож, скажем так, весьма хорош. Но туризм пока не трогай. И патриотизм не трожь. Ну а прочее пущай. Помаленьку подчищай, находи эквиваленты и, пожалуй, замещай. Если нет ни у кого, что добавить, то того. А, Кощей хотел чего это. Что ж, послушаем его. Кощей. В свете новых перспектив у меня возник мотив в смысле новых предложений, то бишь инициатив. Есть топеречи у нас черно-золото запас. Мы его туда же гоним, почитай куда и газ. И за каждый путь берем, чай валютой не рублем. Нам валютный нужен фондик, чтобы сдавать его взаим. Царь, ты, Кощей, хотя талант, мысли проще, я же не я же в подобных выражениях натурально дилетант. Ты собою овладей и попроще, без затей, объясни нам недалеким смысл финансовых идей. Кащей, ну смотри, выходит так. Рубль это только знак. При падении черно злата и цена ему пятак. А валютный депозит, он устойчив паразит. И ему при всех раскладах вряд ли что-нибудь грозит. Смысл затей очень прост. Если, скажем, в рынке рост, можем выделить маленько и построить, скажем, мост. Если же росту не видать, то на мост нам нечего дать. Обходились же без мосту, невелика благодать. Царь, интересный вариант. Видишь, бессмертный талант. И этот фонд выходит как бы безопасности гарант. Ты кощей не дать не взять, просто гений твою мать. А про мост давай не будем вообще упоминать. Жизнь и так, мол, непроста Денег нет, казна пустая Извиняйте, но пока место обойдемся без моста Нянька Что ж ты делаешь, злодей? Ты ж воруешь у людей Я ж до смысла докопаюсь в ваших пакостных идей Я ж не дурочка совсем Вижу, кто куда и с кем Я ж срисую планы ваших коррумпированных схем Смастерю аэроплан И пущу за океан Пусть общественность узнает И ян, этот ваш коварный план Царь ненькая прекращай салман, у тебя ж в башке туман. Ну кому за океаном нужен этот от Яроплана? Чай у них там и без нас, есть чего скрывать от масс. То индейцы недовольны, то бунтует средний класс. Им самим же грош цена, это ж дикая страна. Там же классовое рабство и гражданская война. Так что им, поверь, плевать, Если хочешь рисовать, так рисуй, хоть и брисуйся, только прекращай орать. Натачи карандаши и сиди себе пищи, только ент, -то сбегай в погреб по а рассолу притащи. Генерал, если можно так сказать, я хотел бы слово взять и услышанное мною воедино увязать. Так как я тут испокон отвечаю за закон, то скажу, что слишком много мы поставили на кон. Черно-золото запас, равно как горючий газ, хоть формально и под нами, но по факту не у нас. Может выйти в оборот нехороший поворот. У Егора в огороде этот углеводород. Не дай бог, какой случай, он ведь может невзначай. Сам присесть на это дело, что ему сиди, качай. Так что этого стрельца, наглеца и под лица нужно срочно уничтожить на корню и до конца. Царь, уничтожить это что ж, только как его возьмешь? Он в почете у народа, он герой ядреногож. Ладно, хоть была бы война, там бы сгинул сатана. Как на зло кругом затишье нет конфликтов ни хрена. Ега. Хош меня, хош Есть идея, государь, как особо не радея, Извести нам эту тварь. Прикажи ему достать красоту, Что не сказать, не изведать, не измерить, И вообще не увидать. Ставлю крайний свой резец, Что не справится подлец, И его существованию гарантирован конец. Царь. ай старуха, ай карга, ай я тебе, ега, Энтак мы, пожалуй, точно изведем его врага. План хорош не дать, не взять. Эй, охрана, хватит спать! Привезти сюда Егора, распустились вашу мать. <музыка> Егор, ты велел меня привезти? Говори, какая весть? Здоровенький ваша нечесть, здоровенький ваша честь. Царь, ну, здорово, брат Егор. Отчего суровый взор? Я тут вспомнил на досуге наш с тобой разговор. Ты прости меня, хрыча. Я надысь рубил с плеча, исключительно по-братски, не по-злобе, сгоряча. Я правитель, ты солдат, но по духу ты мне брат. Признаю свои ошибки, понимаю, виноват. Чтобы Энто так сказать, на примере доказать, я бы хотел тебе по-братски так сказать, облобызать. Только тут вопрос стоит, между нами без обид. Ты не болен стоматитом, мне не нужен стоматит. Егор, вот что я тебе скажу. Так как сыч не братужу, так и я тебе в собратье не особо подхожу. И лапзаться мне с тобой нет охоты никакой, потому как я по жизни ориентации другой. <свят> так что, ежели аккурат ты закончил свой приват, я тогда пойду, пожалуй, у меня дела горят. Царь, вновь щетинешься, как ешь, нарываешься. Ну что ж, по-хорошему не вышло, черт с тобой, не хошь, как хошь. Слушай, царский мой указ, Снаряжайся сей же час и добыть кем мне прекрасу, Всех прекраснее прекрас, красоту, что не сказать, не познать, не описать, не изведать, не измерить И вообще не увидать. Коль смойдешь ее добыть, я, пожалуй, может быть, Постараюсь промеж нами разногласий позабыть. Ну а коль не будешь скор и провалишь уговор, Ляжешь энтой головой вот под этот под топор. Воротился Егор домой, сел как ну сидеть, как немой. Обида его гложет, а сделать ничего не может. Маруся, что, сынок, любимый мой, приключился с тобой? Али зрение упало, али с пульсом перебой? Ежели боли в животе, есть брусника на спирте, супротив любых бактерий, ежели есть, конечно, те, есть душица и чабрец, есть китайский огурец, Облепиха, мята, лип, конский, щавель, наконец. Что болит, скажи, сынок, коли насморк, есть чеснок, Коль нужда попарить ноги, он готов и кипяток. Егор, полна мама, нет нужды, со здоровьем лады. Тут бы как ни приключилось посерьезнее беды. Царь велит ему достать красоту, что не сказать, Не изведать, не измерить и вообще не увидать. И расклад теперь такой, Не явлюсь и с красотой, Значит, так сказать, отвечу натурально головой. Маруся, не печалься, мой сынок, Человек не одинок, До тех пор, покуда верит, Будет день, поможет Бог, Так что ты не унывай, И ложись уже давай, Утро ночи бай, баю-баю, баю бай. Баю, баю. Егор засыпает, Маруся тихо хлопает в ладош. Появляются два дюжих молодца, Маруся, здравствуй, Тит и здравствуй, фрол. Рада вам, поклон вам в пол. Разговор пойдет серьезный, так что сядемте за стол. Сыну царь велит достать. Красоту, что ни сказать, ни изведать, не измерить и вообще не увидать. Коли сможете принести, то окажете мне честь. Ну, а нет, судить не стану. Говорите все, как есть. Молодцы. Ну, так это как сказать? Можно было бы достать, если кто хотя бы видел, если мог бы кто-то знать. Ну а так, Марусь, прости, как задачу не крути, нам такую красотишу нет возможности найти. На утро проснулся Егор, пошел как обычно на двор, поглядел вокруг, мало ли а вдруг. Видит банный сруб, возле сруба дуб, рядом точит родник черный свой золотник. Вроде бы красота, да только она не та, выходить, и Бог не смог, и на этот раз не помог. Морозя. Что ж, Егорушка, сынок, вероятно, вышел срок. Собирайся в путь-дорогу, вот те посох узелок. Ежели суждено судьбой, нам не свидеться с тобой. Обещай мне оставаться навсегда самим собой И позволь тебе сказать То, что ты идешь искать Можно только добрым сердцем не изведов увидать Испытаний не беги Не злословь, не хнычь, не лгей Не печалься и не завидуй, И здоровья береги Обнял мать Егор Напоследок оглядел двор Взял пол с хузелок и пошел на восток Навстречу солнцу красному Так сказать, в поисках прекрасного На другой день царь проснулся тихо, И на третий проснулся тихо, И на пятый проснулся тихо, Чует, как бы не вышло лихо. На седьмой день зовет царь генерала Узнать, что с Егором стало. Царь, ну, здорово, Ваша честь, Что слыхать, какая весть, Может быть, какие слухи, Али, может, сплетни есть. Как держава, как страна, Помощь в целом не нужна. Мне уже седьмое утро режет ухо тишина. И она, как никогда, мне противна, как среда. Мне заняты тишиной, брат, мерещится беда. Генерал, не изволь переживай. Тишину куды девай, ведь ее же не заглушишь, значит, надо привыкать. Да к тому же в тишине, когда она стоит в стороне, Много лучше слышны звуки те, которые извне. Так что леший право с ней. Внешний фон куда важней. Нам в судебной перспективе энтослышимость нужней. Царь. Успокоил генерал. А чего там наш нахал? Нет известий от Егорки. Может, ты чего слыхал? Генерал. Никаких известий нет. Верно, сгинул дармоед. Потому позволь мне скромный, но существенный совет. Коли вышел весь Егор, ты вели расширить двор, обнеся своим забором, так сказать, его забор. В результате этих дел ты возьмешь его на дел, и ресурсы зараз будут точно там, где ты хотел. Царь, а не слишком ли ты скор? Вдруг воротится Егор, как бы мне не вышел боком сей имущественный спор. У него же осталась мать, мне куда ее делать. Население, коль прознает, может и забунтовать. Генерал, чтобы владеть его двором, ты не ставь вопрос ребром. Ты подъедь к ней аккуратно, нежно, ласково, с добром. Не гневись и не стращай. Будет жалиться, пущай. Посули содержание, медуход пообещай. Обаяние включи, знай, нектар из уст точи. Энтаж баба, чай растает и сама отдаст ключи. Царь, что ж, в проекте есть резон. Нянька, дай-ка мне вазон, что с фиалкой, и флакончик, тот, который пуазон. Голубой погладь кафтан, что Дольче энгабан. И начисти мне штиблеты те, что Стюарт Вейзман. Ну чего стоишь с толбом, подпираешь щепчик лбом? Запрягайте мне карету, ту, которая с гербом. Через полчаса царь при полном параде подъезжает к Марусиной ограде. Слуги ему подножки стелют ковровую дорожку, идет царь на двор, оглядеть, а как вор. В голове у него хитрый план, на плечах голубой кафтан, под кафтаном красный блузон, и в руках с фиалкой вазон. Маруся, это как же понимать? А чего такая знать, да еще при всем порать к нам извольт прибывать? Ежели важный разговор, ты позвал к себе на двор, на шутаж перед курями, это модный приговор. Царь, ты морысь, не торопись. Ты внимательным смотрись. Это же я не для курей, то это ж для тебя кажется. Как никак, а ты народ. И к тебе нужен подход. Потому как от подходу начинается доход. Так как ты теперь должна. Дни свои влачить одна, А тебе должна Маруся позаботиться страна. Ты же, Марусь, никто не бой. Ты, Маруся, не забудь. Нам героя воспитала, Энто пламени задуй. Вечные славы молодца Наши, как их там сердца, Будут помнить очень долго, То бишь, как бы до конца. Маруся, ты кончай, ядрену мать, Красноречием блестать. Ты скажи, чего приехал, Ты чего хотел сказать. Но словарный свой запас, поумерь на этот раз, ты не шибко им владеешь, извини, про между нас. Царь, ну спасибо за прием. Ладно, к делу перейдем. У меня есть интересы во владении твоем. Коль не будешь мне грубить и изволишь уступить, я тогда тебе, пожалуй, разрешу еще пожить. И, пожалуй, от дам пожизненный доход, скажем так, рублей 15 на полгода. Нет, на год. Ну, а вздумаешь мешать, в раз научим не дышать. Мы, Марусь, уже привыкли эндеребусы решать. Маруся, что ж, послушай мой ответ. Можешь мучить целый свет, но, однако, надо мной И у тебя, брат, власти нет. Как бы ни был ты суров, сколь не приносил даров, но от праведного гнева не спасешься. Будь здоров. Маруся оборачивается голубицей и улетает. Может, год прошел, может, два, Теперь сосчитаешь едва. Но Егор-стрелец удалой молодец Обошел уж весь свет из конца в конец. Где он только не бывал, все он только не видал, Сколь не пережил бед, а результата нет. И решил наш герой возвращаться домой. Шел лесами, полями, высокими горами. И однажды в субботу подошел к большому болоту. Трясина, да куда видать? Ну, все одно пропадать. Пойду, думает, прям. Бултых и сразу в яму. Не поперла, так не поперла. Увяз по самое горло. Покрутил маленькой макушкой, видеть, на кучке лягушка. Какая она, никакая, все же душа живая. Коль минуты осталось жить, решил хоть с кем-то поговорить. Егор, здравствуй, жаба. Что молчишь, только щеки пузыришь. Может, что-нибудь расскажешь, как-нибудь развеселишь. Мы теперь с тобой вдвоем, на болоте на твоем. Но в моей, похоже, жизни это крайний водоем. Видишь, жив едва-едва. Ну, скажи хотя бы, ква, хоть какая-то поддержка, хоть какие-то слова. Лягушка. Так как мы тут тета тет, -а -тет Я бы квакнула в ответ. Только мне, родимой, квакать надоело мочи, нет. Я уже который год среди этих мутных вод. Так без общества устала, что аж оторопь берет. Коль не против ты со мной побеседовать с одной. Так давай уже по-русски, как-никак язык родной. Егор. Вот так чудо, ну и но. Очень жаль, что я тону. Мне с тобою обсудить бы загогулину одну. Я царю пошел искать, Красоту, что не сказать, не изведать, не измерить И вообще не увидать. Обошел весь белый свет, Но ее в помине нет. Может, ты чего слыхала, Может, дашь какой совет? Лягушка, я могу тебе сказать, где такое чудо взять? Но сначала, будь любезен, ты меня поцеловать. Поцелуешь сей же час, выполнишь царев приказ. А побрезгуешь, так сгинешь среди этих модных масс. Егор, целовать так целовать. Все одно мне пропадать, потому как перспективы вспоможения не видать. Уж почти под нос воды. Подгребай давай сюды. Будем вен целоваться. Раз туда, и вот туда. Поцеловал лягушку Егор и открылся у него внутренний взор. И такую он красоту испытал, что чуть от восхищения дуба не дал. Ни понять, ни осознать не может, ни сказать, ни описать тоже. А когда в себя пришел, к полному удивлению нашел, что стоит на сухом берегу и не может сказать ни Богу. Егор. Вот так диво, не сказать, не понять, не описать, а в лягушечем обличии вообще не увидать. Не прими ответ за труд, кто ты, как тебе зовут, и по чьей коварной воле оказался ты тут. Лягушка, я навек обречена волей злого колдуна, и до смерти на болоте быть лягушкой должна. Красоту свою храня до того выходит дня, как однажды кто-то сердцем в жены выберет меня. Так что мне не привыкать век одной тут куковать, а зовут меня Настасья, можешь Настей называть. Егор, значит, я сумел достать красоту, что не сказать, не изведать, не измерить и вообще не увидать. Только как теперь -то мне быть. Я сумел тебе добыть, но отдать тебе не смею, не сумею и забыть. И навеки быть должна мне подруга и жена, а другая никакая мне и даром не нужна. Лягушка, что ж, бери меня с собой и неси к себе домой. Буду верную подругой, буду верную женой. Но во всем, что попрошу, делай так, как я скажу. И тогда тебе службу верой, правдой заслужу. Взял Егор лягушку за лапку, Положил ее себе в шапку И тропинкой лесной пошагал к себе домой. А было ему идти всего полдня пути. И еще до заката увидал он родную хату. Увидать-то увидал, да только внутрь не попал. В круг дома новый забор, На воротах дубовый запор, Ворота стрельцы охраняют, Никого на двор не пускай, Егор, это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Чтоб хозяина в его же во владение не пускать. а не тут я с роду жил, аль не верою служил, Чем такое, мягко скажем, отношение заслужил. Лягушка, ты не горячись, Егор, и не лезь, покуда в спор. А пока, мест лучше вспомни наш с тобою уговор. Сделай так, как говорю, отнеси меня к царю и скажи, да был, мол, чудо, и тебе его дарю. Уговор есть уговор. Пошел Егор на царев двор. Царь, как узнал, чернее копоти стал. Ногами топочи, мордой хлопочи, велит принять, хотя и не хочет. Ну, здорово, брат Егор, что это ты не больно скоро. Ну уж, коли я объявился, отвечай за уговор. Кли смог ты мне достать красоту, что не сказать, не изведать, не измерить и вообще не увидать? так давай я весь дыб поисков своих плоды, а не явишь, значит, это хошь, не хочешь аж дебя ды. Егор, что ж, скрывать не стану, есть то, что ты велел принести. Здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. Чудо я тебе принес. Но ответь мне на вопрос, ты зачем своим забором полисадник мой обнес? Может, в чем я виноват? Ты же мне не брат, не сват. Как понять мне этот самый, что не есть самозахват? Царь, при лояльности при всей ты б, гор не гнал гусей. На земле твоей топерии краеведческий музей. Ты ж пропавший, так сказать. А твоя старушка-мать перед смертью государству все успела отписать. Так что кончим этот спор, по закону все, Егор. придиви ка лучше чудо, коль не хочешь под топор. Снял Егор шапку, достал лягушку за лапку, Погладил по головке, посадил на циновки. Царь, ты со мной, ядрена мать, вздумал шутки шутковать? тех ты смел мне эту гадость, да еще под нос совать. А ли ты совсем дурак, а что-то тут не так? Как прикажешь понимать ты неповиновение знак? Егор, знак напрасно ищешь ты. Помыслы мои чисты. Все рептилии сокрыто чудо дивной красоты. Только чтобы его понять и не сведав разузнать, ты должен лягушку энту прям в уста поцеловать. Мне брехать резону нет. Я не знаю, в чем секрет, но осознаю все риски и готов держать ответ. Царь, мне по рангу, так сказать, Нужно меру осязать. Мне без нужды не пристал, Что попало в Но у школы у нас, Егор, был с тобой уговор, Мы попросим генерала. поцелуй и будь добер. Генерал сперва позабыл слова. Стоит мочить, ножкой сучить. Но приказ есть приказ. И загнулся и раз, кустам припал, жабу поцеловал. Потом весь надулся, Вкруг себе крутанулся, Подпрыгнул, ногами дрыгнул, Потом плюх от пол и сидит проглотим шикол. Царь, что с тобою, генерал? Ты мелок не захворал, Я подобного балету отродясь и не видал. Часом ты не угорел, Он аж весь в поту упрел. Докладай, чего увидел, Докладай, чего узрел. Генерал, ой, не знаю, как сказать. Красота не описать, не изведать, не измерить и вообще не увидать. Коль ею овладеть, больше не о чем родить, Век сидеть себе на месте и восторженно глядеть. Тут туши царь соскочил страну, да так, что чуть не потерял корону. Лягушку хватит, давай ее целова. Полчаса в конвульсии бился на силу остановился. Царь, ох ты ж, божечки, ты мой, это что же-то со мной? Хоть умровозобладаю обладаю энтегивной красотой. Я готов хоть, как на духу, на любую чепуху, лишь бы как-нибудь умерить энтожение в паху. <свят> Лягушка, хочешь мною обладать, поспеши указ издать. И меня при всем народе государы не назвать. Но сначала в три котла повели налить масла в них омойсе, чтоб тебе я полюбить, дружок, смогла. Царь тот час издает указ. Велит поспешить, огонь разводить, на огонь три котла, в котлы масла, а людей собралось не назвать числа. <музык> Царь, значит, Энто как бы вот... Здравствуй, как тебе народ? Будь свидетелем того, что как бы сейчас произойдет. Беларусь, калмык, казах. На твоих теперь глазах закипает как бы масло в ентих как бы трех тазах. При свидетельстве твоем всей бурлящей водоем. Я должен теперь макнуться и омыться как бы вьем. Но поскольку ритуал этот раньше я не знал, то сомнению и тревогу я маленько испытал. Пусть при вас Ягор стрелец разудал и молодец, на своей проверить шкуре сей кипящий холодец. Коль не будет для него, тут худого ничего, значится перед народом, чистый помыслый его! Охрана Егора хватит, И ну к котлу толкать А там масло кипит Пенится и бурлит Подошел к котлу Егор К небу руки простер Богу помолился И прямо в масло Свалился Сначала была тишина, твердые, как стена. Затих народ, как воды набрал в рот. И вдруг стрелец удалой молодец, выскочил из котла, прыг в другой, потом в третий вышел, как гусел. Тут души царь по башке его вдаль, сам в котел сиганул, вспыхнул и такчас потонул. Сгинул злодей, ну а что до людей, видеть царю конец. Что делать? Пошли во дворец? Надо же как-то решить По каким понятиям жить Заходят в палаты А там куда? И в помине нету ни одного комитету Ни единой фракции Одни декорации А на месте министра юстиции Несистемная оппозиция Руки в бока уперла И ореть во все горла. Нянька «Братья граждане, друзья! Как и предрекала я, вся парламентская нечисть разбежалась за моря. Денег нет, казна пуста, но моя душа чиста. Я структурно, бессистемно не покинула поста. Вы свидетели, друзья, как горька судьба моя, сколь я горе претерпела от проклятого варья. То вари им, гадам, щи, то посуду полощи, то беги в подвал за квасом, то рассолу притащи». Издевались надо мной, над народом, над страной. Только я, с ухом, вся слыхала за спиной. Я ночами не спала. Наблюдение вела. Все фиксируя детально их постылые дела. Каждый рубль, каждый цент, и теперь пришел момент обнародовать публично этот самый документ. <музыка> Боже, что тут началось? Иванна Степана, Степанна Ивана, Ефимна Трофима, Трофимна Никодима, Неходим на Ерем, Еремов солом, Данила Завилы, Кондрат за ухват, Фома Илью по башке хрясь, Илья морды в грязь. И пошла драка, мать Не дать не взять демократия. А Егор стрелец, удалой молодец, с молодой женой идет под венец, свадьбу играет, да вещи собирает. Подальше от этих чудес, в густой и дремучий лес. Туда, где дубы доели, не видали, людей досели, Где такая стоит красота, что описать не хватит листа. И вообще всей не хватит бумаги. Чтобы писать холмы да овраги, Моря, реки и горы, Луга да тенистые боры. Ведь красоте той краю не видно, И от того тем паче обидно. А там в лесу где-то птица, Сизая голубица ждет своего сыночка. И на этом поставим точку. Ведь, как все рассказ, не мыль, Повсюду сплошная быль. А коль скольки и было враг, В том писарь виноват, потому как дурак. А у нас спокон веков злобы нет на дураков.